Что кушать будем? Пельмени. Ясно. Так, я покушал. Ну что, поехали? Поехали. Выехали мы с Тимуром из Атланты Позже. и едем в деревню по солнечным закатам. А -а -а. Что за деревня? 9 гора. Мама моя спросила так с утра. Я и сказал: Мама, я не знаю. Положила трубку, но память зачитает. В общем про название. О чем я говорил? Э, Подъезжаю костюм, это гори. горя Вышли из машины, оказались на жаре Выпил я воды, затем прыгнул в бассейн э, Это как горячо, чтобы это стало теплее Надо зайти в дом, чтобы найти брат Мы в одной машине с ним ехали когда-то Ладно, это было всего пять минут назад И так просто я забыл, потому что я азарт ну а теперь я, что же со мной было? Я пошел мыть руки, но я не нашел там мыло Ну и что же тут поесть? Готовить мы не будем Мы же в огороде и еду мы раздобудем Яблоки, вишня, щавель и малина Для полного комплекта не хватает апельсина Сели отдохну, но слышим, вставайте Бабушка сказала, дайте землю окопайте Но мы взяли по лопате Положили обе в пачку стол Это что ли земля? Ну и дали нам задачку или Спустя полчаса или даже может час а все за все-таки запаснул деревенский антидас Вроде бы конец, зац снова хочет кушать Не прошло и двух минут, как он заказывает суши, суши. Но это деревня, отключился интернет Ну и вместо сушь, похоже, нам придется есть омлет